Здравствуйте, я Хуан Хесус. Я винодел одной из бодег региона Риоха Лавеса. Хочу представить вашему вниманию вино Крианца Ладрон де Гевара. При наливе в бокал слышится приглушенный звук, свидетельство большой плотности вина. И вот цвет глубокий. Вишневый, блестящий, как рубин. Богатый разнообразный букет. Все ароматы прекрасно сочетаются. Все ароматы типичные для вин категории крианца. Фруктовость и тона выдержки в бочке. Во вкусе мы находим поддержку аромату, вкус красных ягод сорта Темпранидио. И тона выдержки в дубовых бочках из американского и французского дуба. Вкус балансированный. Вино легко и приятно пьется. Прекрасно сочетается с мясом. Мясом на открытом огне. Также вы можете сочетать это вино с десертами. Рекомендуется температура между 12 и 14 градусов. На здоровье!